Привет, как дела? Сегодня мы отмечаем 8 марта и делаем пельмени. Что у нас во дворе на 8 марта? Снега. Еще ожидается ветер 18 метров в секунду и снегопад. Будьте осторожны, написано. МЧС прислал смс-ку. Метель, метель. Ладно, закрывай. Опять, опять метель. Это с... сначала себе сделала. Конечно, <связывая> ты всегда такой была, <связывая> я знаю. Сначала себе, а потом другу. Ой, нас не смеши. это. А это как в самолете, пока угу. на себя маску не наденешь и другу помочь не сможешь. Собака вот довольная, довольная собака. Пельмешки будут, пельмешки. Я тоже хочу пельмешки, да, дайте тебе пельмешку. Так, моя голубая, твоя синяя. Да. Как Ты меня только не смеши. Ну как не смеши, я, я по-другому не умею. Ой, больно. Я ничего смешного не сказала. Больно. Мне больно. Больно, мне больно. Ой, не Не расскажи, что ты больно. вздыхаешь. Так больно умирает кровь. Тебе помочь? Ой. Умереть? сколько уже прошло с 18 февраля? Сколько? 18 дней. Мама у нас шлёпнулась на льду. Ой, на гололёде. На гололёде. вот с этой... Гуляя с Челсиком. С Челсиком! С Челсиком! гуляю с Челсиком! На ровном месте. Моя крошечка. А что это вы там делаете? А где может? А я, я тоже хочу. Можки, Вся работа на собаку. Mm. <laughs> когда покормите, когда погулять пойдем. Блин, в тот раз я упала со своими собаками, ребра сломала, в этот раз опять упала. Аж до скорой помощи дошла. Осторожнее надо. А, а, меня, главное, увозят, а Настя снимает, блогер, блин. И ты сама сказала, не надо с тобой ехать. Ну, да, но я имею в виду, а снимать-то зачем? Короче говоря... Что хочу сказать. Больница мне понравилась. Молодцы. Я всегда, ну несмотря на всякие косяки, восхищаюсь медиками. Здорово. Они сразу мне за два часа провели все процедуры в Англии. были это полгода ушло. Ой. А ты расскажи, как тебя? КТ, МРТ, не МРТ, нет, КТ, рентген, УЗИ. Осмотры всех специалистов, все анализы крови. За два часа выдали выписку и отправили домой. Ну, Ты отказалась. Мне, Они от мне, мне предлагали госпитализацию. Я говорю, а зачем? Лечить будем. Я говорю, а можно дома? Пишите тогда расписку. Ну, писала. Вот лечусь дома. Как лечусь? Все уже пропила, а оно все равно болит. Потом сказали, месяц будет боить. Как минимум. Ой. А ты расскажи, как ты в Англии лежала в больнице? Это да нормально, чем? Ну вот, а ну, говоришь? Ну, как сказать, мне повезло, перед Новым годом туда попала, а -а -а. у них все клиенты, видно, повыписывались. И ты, тебя одно обслуживали? Ну, я тут одна была на всю больницу. Это ты с давлением, да, по-моему? С давлением, ага, тоже мне это делали, КТ какую-то палату положили, чуть ли не в реанимацию, я чуть с ума не сошла. Я потом у Стаса спрашивала, это платно или нет, он клянется, что бесплатно. Но я все думаю, а вдруг он за это большие деньги заплатил. Да нет, там даже не проверяют. Не, ну главное, я без, без знания английского попала в больницу. А там таких полно. Ой, или это самое. Как они со мной общались, я не знаю. На пальцах. Ну, ну ладно. Ну ладно, да. Давай. Ну, в общем, ну, я знаю, что там пройти, что все эти процедуры, даже да. анализ крови сдать, надо в очередь встать и все. А КТ, так это вообще через полгода. Ну, это если не, не в А тут мне за два часа все провели. УЗИСТ еще и смешить меня взялся, когда, хоть мне не до смеха было. Что говорит? Говорит, какая у тебя девичья фамилия была? Слобожанина, Воликжанина. Я говорю, почему вот так решили? Ну, говорит, ты ляцкая. И я говорю, как вы узнали, по акценту, по этому, по говору, по разговору. Да ладно, у тебя говор да. Да вот я уж тоже думала, я в 17 лет уехала из дома-то. Ну, значит, где-то уловил. Короче, земляк а -а -а. он оказался. Я говорю, да, я это, со Слободского. Он говорит, а я в с, котель, с котельника. Котельничек, котельничек. Помню я про такую станцию, мы всегда там проезжаем и говорим «Котельничек». Так это когда мы поженились с отцом твоим. Да, ну нам рассказывали эту историю, ага. И это, доехали до котельничи. а на верхней полке лежал и в окошечко выглянул, там старичок такой, девушка стояла. хмурый такой, он говорит «Дедушка, здравствуйте, это какая-то станция, Рио-Ту-Жанейро?» А он говорит, Котельнич, как типа оскорбился. Ага. Ой. Ну вот, и он говорит, я с котеленича, врач этот. Я говорю, «А, -а». а, он говорит, как же он сказал, а почему Захахла замуж вышла? Ну он так, все, шуткует. Я говорю, ну фамилию-то видно мою увидела на этом <с. направлении, где там что там ему дали. Мишчанку. Какую бумажку? Какую бумажку? А, я говорю, да не захахла, а он с кубани, а он говорит, а... -а, -а. А, «А как тебя туда занесло с Кирова?» Я говорю, в институт поступила и там с ним познакомилась. В какой же вы институт поступили? что это? Ну, короче говоря, он с Кубани, ты с Кирова, и вы встретились. Я говорю, в Харькове мы учились. «А почему ты туда поехала?» Ну, именно в этот институт хотела. Ну, и так далее. Также он стал спрашивать, а, а как я в Питер попала и так далее. Ну, короче, он пока меня водил вот этой штуковиной. Исследовал. Все, всю мою биографию узнал. Ну, я так поняла, что УЗИ мне делали, чтобы проверить, нет ли там, ну как, когда упало, нет ли там какой жидкости, может, что порвалось, там крот, жидкость, все. Ну, вроде как не было. Ну, в итоге что тебе поставили? Поставили сильные ушибы и сотрясение мозга. Но я боюсь, что у меня там все таки трещины на ребрах. Потому у меня что... там не открытый не закрытый перелом. А бьют, ну, потому что я не могу ни смеяться, ни кашлянуть, не встать с кровати, не лечь на кровать, сидя и лежа, ой, и стоя, и лежа если удобно, то ничего. Но они тебе сказали, треснутые рёмные. Нет, они сказали так, говорит, переломов нет, а трещину не покажут. А, -а, -а. ну, может, это действительно Нет, ну так все хорошо. Как -то, как -то... Были, конечно, там косяки у них некоторые, но это фигня. А -а -а -а. Это... Молодцы, молодцы, что говорить. Я это, ну, то, что в восторге, но не ожидала. Особенно, что ко мне так отнесутся, как к старухе-то. шипа Вон ну, вчера. Идем. Выходить же ж я по вечерам начала немного гулять. Настя собака, я за ней. А навстречу идут молодые люди четверо. Два парня, две девушки. Настя, мимо Насти прошли, мимо меня прошли. И слышу, говорят... С наступающим вас. Я оглянулась, думаю, кому то они? А за мной женщина идет, ну, тоже пожилой, чуть моложе меня, лет под 60. А она говорит, с каким наступающим? Новый год, что ли? Она забыла, что ли, что завтра 8 марта. И говорит, спасибо. А я думаю, блин, а я даже не заслужила. Мимо меня прошли, мимо Насти прошли, но мы даже не заслужили. Бабушку поздравили, а нас не поздравили с наступающим. Я правда была. Я бы сказала, спасибо, сыночь. А я отводила. Не класс. поздравить. 8 марта уже как Ну, ну ты... нас Стас всегда поздравляет. Стас, маму. да. А помнишь, я что-то вспоминала в каком-то году, ты в пятнадцатом, кажется, что у нас в качестве подарка как в Шотландию возил, в Глазго. А нет, это тринадцатый год. Сто лет мы пельмени не делали. Да. Что-то захотелось. А, по, я даже не помню, когда мы последний раз. Да, да в Лондоне, наверное, делали. Лондон. В Лондоне. В Лондоне мы рассветили. Делали. Со Спасом еще а, делали. Ну, а, да. ну еще это, да. он, он у нас самый главный заказчик. А так-то надо пельмени. Да мы пельмени уже и не едим. Да, ну они, во-первых, дорогие, во-вторых, в магазинах колодки помечу. Да. Там даже мясо нет. Не хочу, грубо выражаться. Пельмени под это делай, под стих, который ты сочинила. Почему-то. Ну, это Стасу нравилось. Почему-то, как с одним сиделом пельмени, так и этот стих. Вот у него прямо сразу. Под низом вот синий шарик, а повыше красивее. И потом вставал и говорил, кто ж докажет, прямо как Ленин на кто ж докажет, что он хочет петь и петь. Но не может он ни слова, ни сказать, ни сказать, потому что... Да, потому что нету да у него рта. Да. Это... Такие стихи я писала, что -то что -то 5 или 6 лет он урта с ума сходил от этого стихи, от этого шедевра. У него у нас... даже пельмени он, по-моему, заказал для того, чтобы ага. процитировать. У нас... ой, ой, сейчас вот смеемся. Ну что, было ой. время дай хоть вспомнить. Да, ой, не говори, я так рада, что нам хоть есть что вспомнить, правда, все это кончилось плохо. Но... А что ты говоришь, потом пошло, все плохо, плохо? Ну, чуть-чуть. Отец твой погиб. Стас погиб. Потом тебя из Англии попросили, не, не смогла ну, продержаться. Да, может смогла. быть, к лучшему теперь. Я даже, даже могу не сказать, сказать, что к лучшему, к лучшему да. потому что... Чтобы я делала сейчас там, моя да, вселенная меня бережит. Вот, потом пандемия, теперь СВО, скажем так, скромно. А что дальше? Вообще? СВО. А дальше глобальная катастрофа. Ой, да ладно, А пока мы делаем пельмени. А пока пельмени. Да, надо жить одним в нем одним, одним, только одним. Мне так тем более. И кайфовать от своей жизни. Настолько, насколько можно. Да, Челс? Да Челс у нас самый главный кайфунчик. Дышим. Да, если бы не Настя, я не знаю, как бы я не не зря. В больницах я видела в кино вот такие штуковины и там это, поручень. Как раз по вот так стоит. Ну, вот, те, вот такие не поручни у тех, у кого, ну, кто что-то переломил. Да, да, ну вот ты у меня за такой поручень. Ну а чё, куда деваться? Теперь мы с племянником Артемом на пару. Он с кострями беден-бедный, беден, но сломал на голове. А он сломал, в декабре? Беден, декабре. Ну где-то тогда, да. Я это... Ну, кажется, не зима. надо ходить. Да ведь всю зиму береглась. Вот я тебе столько болтиков вкрутила. Хоть. А они все стёрлись. Да. Но эта зима как никогда гололёдистая. Да нет. Я хожу нормально. Просто ну, надо. А особенно около вот этого дома твоего. То с крыш лед падает. Возле дома твоего, твоего. Нет, смотри, только объемы не висят. То с крыш вот такие голубые льда падают. Сколько раз... Вчера сосульки падали. То гололед. Мы живем вообще в экстремальных условиях. Ой. Ну вот такая вот судьба у России. Угу. Зато мы выживем, потому что мы уже опытные <свят> в катаклизмах жить. <свят> Мне ну, нравится, как у нас снег чистят. Кстати, в этом году прямо увозят прямо камазами. Мне нравится, что он... Камазами? Ну, Тут поездами надо. Ну, поездами <свят> практически. Что он не лежит у нас прямо с угробищами такими. А что, прямо сгружают и вывозят, и вывозят, дороги так чистят, прямо М -м -м, красота. Настя а с... я все снимаю, кровать с рельсом сходит из-за снегопада, а Настя опять снимает. А Настя все снимает, Настя, репортер. Настя. Иди на ручки. Что я из-за собак страдаю, из-за собак да из-за кошек. тогда. Ребра сломала из-за этой. А что это вы тут делаете? А кто да понял, кто это был? Лера держала или Айса и Рик? А обе. Лера с Джелой. Джела была. Вот, Рванули они. Уже а, на голове тоже за кожу. А Она не свалила. Вот, да. вот, это самое, ребра сломала. А что-то там мясо пахло? Ну, тогда, -то. знаешь, Настя, так не болела, вот как сейчас. Ну, то значит я... Собака меня укусила, вот, кстати, тоже 8 марта ходила на это, на укол от бешенства, и вот там по какой-то же схеме определенной, и вот следующий укол мне выпадал ровно на 8 марта. Так что хочу сказать, я пошла пешком туда, на Новоселок туда, идти где-то час пешком, я пошла пешком, все, деньги экономила, на, на Лондон копила. Вот. И, и что меня поразило, это было 8 марта, что 10 утра где-то я иду туда. А навстречу, ну, попутно, конечно, шли, но мне-то навстречу попадались мужчины, молодые, среднего возраста, пожилые, и все с букетами, и все с букетами. Ну, бумаги, конечно, ну видно, что это букеты. Снег же, холодно еще, бумаги, и торт, или еще что-нибудь. Идут поздравлять женщин, кто мать, кто кого. И мне было так приятно, пусть не меня, меня никто. Блин, сроду никогда не присылал. А мы тебе со стасом как-то однажды. Присылали, присылали, да. Это на день рождения? Ну, или на это, на, на день партнер. рождения. А -а -а. На день рождения. Ну вот. Но мне было так приятно, что наши мужчины, не знаю, российские или какие русские, советские или питерские, все с цветами шли. Вот прям буквально каждый. Как-то было ну, приятно, что нас, да, Вот. И я еще помню, шоколадку взяла, думала. А, я сейчас спрашивала, 8 марта будет это работать, у кого это делать? Да, они могут, круглосуточно, независимо от выходных. Взяла шоколадку, думаю, подарю мне сестре, которая, бедная, 8 марта <трудится> и трудится, укол делать. Ну, так и сделала. Так вот, мне было приятно. Вообще, я скажу, в Питере молодежь, в принципе, если не материлась, то неплохая. Всегда это, дверь откроют, поддержат, всегда пропустят. Культурная столица. Парни, я имею в виду, именно мужиков. Но материация да, безбожная. Мужики и девчонки. Это, это у них не руга, нет у них междометров. Они на этом языке разговаривают. Я пошел вчера, бля, она, бля, она, ха она, ха она, ха Они бля, они бля, они бля, она, бля, она, бля, она, бля, она, она, бля, она, она, Её а, удобно. она, наверное, фарш нюхала. Делаем каждый, ну, свое, нас без лука только есть. Ой, у меня на лук изжога страшно. А, варить Конечно. тоже по раздельности, а то перепутать. Конечно. Угу. Да. Мнямняшечка. Да. Да. Ой, ой, ой, ой, вкусняшка. Можем на одну порцию, хватит трудно. Ну, ага. Девушка, сделаем. Все, молодец. А то потом не сядем. Беги. Давай. Надо руки подать. Я потом ряку на твою кровать. Зато у тебя походка стала, как у королевы. Сгорблено, да? Еле-еле. Только шляпки не хватает, Так же как она ходила. Сгорблена, да. Так ведь соседи-то все знают. Как что они знают? Ну, твои что? Твои. Мои? Че, выпустили уже. В окно наблюдали, как меня скоро увозила. че, говорит, выпустили уже, увидела меня. Я их знать не знаю, мне кажется, они меня знают. Я уже со всеми тут подружилась. Да, ты молодец. Я такая болтливая стала после не хочу, Со всеми бла-бла-бла, бла-бла-бла. Сама через Челсика. Я же привыкла там с собаками гулять. И со всеми общались по потом за жизнь и так далее. У всех родовчинников, кажется, что англичане знакомятся через собак. Гуляют с собаками, и вот между собой трудно начать разговор, а благодаря собакам вот они и начинают. Вот такие вот пельмешки у нас получились. Это мои, а это мамины. И ещё маме на котлетку остался фарш. Чё говоришь? Потому что мои с луком. Чесноком и под, перца, поэтому их больше, чем у меня. На ну ладно, варим. Сколько? Мечта осуществлена. 15-16 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну что, по семнадцать, ладно. Давай, где гулять маме? так гулять. Гулять так гулять. <гулять> Нутки утки уже летят высоко. Летать так летать, я им помашу рукой. Челсику нравится фарш, да? Летать так летать, я им помашу рукой. У меня что-то мало. Посчитай. Не удивило ли ты меня? Ну-ка, посчитай. 34. Тоже. О, у тебя не глаза алмаз, тоже 17. Еще это вот. это ты. Еще, еще и еще и еще долепок. Итак, вот готовы наши пельмешки. Мои. Мамины сейчас пойдут в другую порцию. Вариться. Нам же теперь надо отличить. <laughs> С луком и без лука. Ой, какие хорошенькие, большие. Не то, что в магазинах. Мяса много. Мясо надо в магазине покупать. Там костей пьешь. больше. Это Челсика игрушка, шарик из почтальона Печкина, говорящая. Она так любит говорящие игрушки. Прямо играет. Только она ему голову оторвала. Он говорит: мясо надо в магазине покупать. Там костей больше. Вот такой вот шарик у нее. Там костей больше. Вот такие пельмени получились. У нас же еще сметанка есть. Сметана! Куплена в честь праздника 8 марта. Да, давно мы сметанку не покупали. Все, супер. О, мама себе фрикаделик. Наделала из оставшегося фарш Тут мясо болит. <свят> Молодец. Вот так. А что это вы там кушаете? А я... сегодня бегу... А ты у нас тоже гуляем. девочка. Тебя тоже с 8 марта надо поздравлять. Да, поздравляй. Моя девочка. Моя красавица. Вот так вот мы. Вот так вот мы, ну вот так вот. Мы любим. Вот так, вот так. Вот вот тут вот еще почеши. М -м. Ями, ями. Да, попробуй. Вот так мы всегда едим с челсиком на пару. Вкусные пельмени. <соспит> Потому что свои.